То есть это все начинало уходить в криминал. Почему уволились оттуда? А вот, потому что это все, контора развалилась, и наш офис переехал к нему домой. Я начинала чувствовать, что что-то не так, то есть меня хотят выгнать, а я не ухожу. То есть я уже ухожу на работу как домой, ну, домой как на работу. То есть я не сказал до свидания, вы уволены. Угу. То есть, на самом деле, вы не, не выдержали, наверное, смешение ролей. Вот я работаю, а вот у меня личная жизнь. Это как-то вот это все в одном, в, в одном котле у вас получилось. Я какая-то девочка была непонятная, приклеившаяся к какое-то существу подросток несчастный, приклеившаяся к этому адвокату, который не знает, как от меня избавиться. Вот полное вот такое ощущение у меня было. Потому что действительно все смешалось. Кони, люди. <звы> я не хочу тебя, домой, меня там никто не ждет. Там опять бесконечная грязь, кошка, мусор, пополы, одежда, стирка, уборка, зеркала пыльные, там не знаю, посуда, опять готовка, все это до двух ночи и с утра опять все то А вот это грязь? у вас, вот это вот, вы, вы где сейчас сидите, кстати? В отдельной комнате. Там на стене сейчас увеличу себе посмотрю, что-то вот много всего висит, там всякие это, разные это, штуки, ты, дрюки. Да, а? Красота всякая. А что это за красота, мне плохо видно, ой какие-то там коллажи. Казетка, пластинка, планшет. Эм... Постеры всевозможные и любимые, ловцы снов, э, система вот маленьких фотографий с прищеточками. Это все достаточно креативный мне человек, где mm -hmm. вот, вот все вот оформлено. А у вас, у вас если обрисовать, вот, вот, вот ваши стены как выглядят? Ну, стены? совершенно пустые, никаких mm -hmm. постеров, часов даже нет, я ремонт даже сделала, выкинула. Я мужчина, который ходит на работу, приносит деньги и нервничает, что его никто не отходит. То есть я, я не женатый, холостой и мужчина. Ну, так, в активном поиске. Да, для... Если это, например, представить ее, вашу дочку, завести в квартиру какой-нибудь бабули, которая кошек с улицы собирает, и у нее там, к примеру, 50 кошек и все засрано, извините за мой французский, то, наверное, ваша дочка тоже возмутится и скажет, что это такой за ужас-ужас. Я думаю. Но для вас и в жизни вы тоже разделяете. Вот это личное. Это не личное. Вы настолько болезненно отнеслись к этому в юности, но в юности вы еще не успели э, научиться ставить границы, все же и видеть эти границы, да, когда их вообще нарушили полностью, то есть произошла полная диффузия. Работаю я здесь, или я здесь любовница, или невестка, или кто вообще. Вот. И вы просто этого не выдержали. Вот этого у вас все смешалось, и поэтому, наверное, вот произошло такое. Не поношу на работе, стегоричество не уношу, ага. я единственный, прошу прощения, я единственный, квалифицированный сотрудник на работе, все остальное выгло. Вот так. И выйдя на гражданку, не, не верю я, что будут где-то задействованы мои все качества, здесь задействованы практически все, и речь, и письмо и навыки общения и деловая этика и физическая подготовка и масса еще к физической подготовке там какие-то вещи то есть это настолько мое, я могу все свои грани проявить угу. где-то еще будучи продавцом кассиром бру. и энергии было так много я в юности толкала ядро металла каплю взяла сколько во мне энергии если я чувствую я схватила Дошел с цветком со всей силы метнула его в окно. А он был пластмассовый. Он отскочил мне в руки. Я поняла не тот горшок. Я на классе отшла Я его взяла и со всей силой метнула. Он прошел сквозь два стекла. И все остальные цветы через дырку выкинула. Меня вот так колотила, я была, не знаю, белая или красная. Потом только я увидела, что мои девочки там с двумя девочками работают, подстала на себя. Когда мне нечего показать, я мертвая. Либо я плачу, да и стиль, то, есть серединка, это для меня смерть. Mm -hmm. то же самое и в порядке, mm -hmm. то же, самое, касается, то же да. самое и к речи, и к недостаткам, и к грамматике, к дихотомии да, везде. Это, вот, да, это, вот... это называется, ну если по-научному, да? я могу с вами по-научному, человек грамотный, ус ус ус усваиваете хорошо, это называется дихотомичность. Мышление. Ну, склонность мышления к, к дихотомичным оценкам. Либо черное, либо белое. Градаций вы ну, вы их воспринимаете не, не, не очень сразу, так скажем. Мягко. Вот, А надо бы, наверное, все-таки пытаться их искать. И если вы вот сейчас вот говорите, что вот через 5 лет я выйду на пенсию, это либо я где-то в том же статусе или выше, с той же зарплатой или выше, либо смерть... Ну вот а, а что где-то вот, вот на пути от этого к этому ничего нету больше? Ну, голод для меня тоже смерть. Почему голод? Плохая -то? одежда тоже смерть. То что там с одеждой? Что с одеждой? Ну, плохая одежда, я не смогу больше одеваться, дорого, качественно, красиво. Ага. Вот. Кроме этого, вы в начале, в начале темы, когда вы пришли, вы поставили сразу э, в нескольких направлениях себе ц... То есть вы не поставили, вы их э, там прописали, озвучили, так сказать что вам нужно и, значит, работу себе обеспечить на пенсии, и замуж срочно выйти, и все сразу. Вот. Ну, конечно, так бывает, может быть, но если задаться такой прям целью, все сразу, то, наверное, вы просто себя измотаете, и... Лучше брать какую-то одну цель, например, замуж мы отложим пока. Ну, не то чтобы отложим, оно должно получиться само собой, Понимаете? Женщина какая привлекательная, которая счастливая и спокойнее выглядит, чем, чем, чем другие, так скажем. Ну, 20 лет со мной никто ни разу не поговорил серьезно, что я его устраиваю, он бы хотел жить вместе, либо что у меня настолько любит, что он без меня не может. Но, как я говорю, не стоял на одном колене, не дали букет и не просил из зала. Вы таких мужчин выбираете просто? которые бы на коленях не стояли, которые бы и серьезно бы не разговаривали. Потому что вы, во-первых, сама. Вы сама сразу сшибаете, вы сама сразу заполняете все пространство. Потому что у вас вот есть либо я вот есть, существую, либо меня нет. Вы место не уступаете рядом с собой, мужчине. И желаю счастливая в том, что я жена начальника. Начальник ко мне приходит за чаем. менял никто. Приходит на его место следующий, он такой же зеленый. Я опять его выращиваю до его должности. Ну, в своей естественно, области. естественно, на каждый зал. Стоялся подождите, подождать. подождите минуточку. Кто следующий? Следующий начальник? И понимаю, что, например, подруга моя работает мужем своей матери, поэтому у меня нет личной жизни. У меня нет личной жизни, потому что я работаю женой всех своих начальников. Меня это чрезвычайно устраивает. Я счастлива иду на работу, я грустно иду с работы. Халатик, а где функция и... жены в этом? Вот в том, что вы перечисляете. Абстрактно, абстрактно. То есть это при этом фантазия больной женщины в голове. А. И она в этом находит свое счастье. А кто больная женщина? Да. Да? Вы себя больной считаете? Ну, судя по тому, что придумать такие вещи, 20 лет в них жить в своих фантазиях… — То есть вы вот сейчас, так? вы сейчас, вот сейчас, вы сегодня мне здесь, вот сюда транслируете, что вы сейчас оценили свое пребывание с начальниками, там, какое-то, может быть, даже начальники не догадывались об этом, да? — Естественно. — Вы сейчас, от, вы сейчас, сегодня оцениваете это, как будто вы исполняли функцию жены, да, психологической. — Да, такой вот Вы тогда это понимали? Нет, я была центропу, они никто, а я все. Они приходят и уходят, я остаюсь. А почему и, вы, там, почему же... вы что... А почему вы полагаете, что. Почему полагаете, что сегодняшняя оценка, я жена начальников была, правильнее, чем вот тогдашняя? Вот, вот, вот, вот, вот серьезно, вы мне сейчас, вот я сейчас слушаю, слушаю вас, я ищу, где там была жена-то? Никому столько сил. Я не ковала как начальник. Наверное, я вот так решила, что это жена. Правильно Вы у вас вопрос, правильно. Делаете это, делали это для себя, а не для начальника, наверное? Результаты доставалось окружающим? Какой результат? Аккуратно сделанная работа ваша, да? Нет. Педантично, с перфекционизмом. Да, я видела мятых девочек, страшненьких, не ухоженных, ворваных куплях обрызанным маникюром. Это беда. Мне неприятно находиться среди таких. Я знала, что людям приятно находиться рядом со мной. Я все делала для того, чтобы со мной было приятно. И в профессиональном смысле и лично. Так, подождите, я немножко путаюсь. Давайте еще вспомним неадекваты. Вот из недавнего, если вы вспомните. Будет хорошо. Значит, во-первых, я вижу сейчас вот задачу две задачи уже вижу для вас, которые нужно просто тренировать. Ну, первую тренировать, вторую искать, как искать пути решения. Первое это править ваши дихотомичные оценки, вот эти, вот эту полярность. Вот на этом, на вот этих, вот сначала просто на окружающем вы тренируете. В себе выстроите какую то, -то что-то типа шкалы оценочной. Потому что сейчас у него у вас либо белое, либо черное, либо плохое, либо хороший, либо быдло никто, либо это вот, вот что-то с чем-то яркое и выдающееся. Поэтому вы бросаетесь на них, на всех. Ну, то есть склонны бросаться, если вдруг они э, ну вот вас там не оценили, вас заставили какой-то там. Что вы там рассказывали? Какое-то правило да. перечитать, да, или что-то такое. И реакция ваша была сразу крайняя. Хотя на самом деле вы при этом же сказали, что частенько это внедряют как такой, как сказать, не наказание, а ну, взыскательный такой момент, да. Вот этот вот план как раз по самореализации, который вы сейчас видите, либо я кто-то, с, с каким-то определенным уровнем, либо смерть. Да, вот мы будем искать весь веер возможностей между вот этой крайностью и той. Вы сейчас видите только крайности, края. А mm -hmm. веер решений между ними вы не видите. Да, да, да, вот я там, вот мои качества нигде не нужны. Вы считаете, опять же, все сразу качества почему-то. Вот вам обязательно все сразу надо где-то применить. Совсем не обязательно. Если у вас их много, вот этих качеств и навыков развитых, то почему бы не взять из этого ассортимента. Какой-нибудь определенный домбор То, что вы, у вас с мужем не сложилось. Вы там, извините, описали такую ерунду на самом деле. Почему вы его... Вы, там, вы называете это сейчас амбициями, но тогда вы, наверное, не воспринимали это как ваши какие-то завышенные амбиции. У вас планки очень высокие по отношению к мужчине в том числе. И рядом с вами могли оказа оказываться только мужчины, ну, скажем так, пассивные. Да, вы их просто могли взять вот так за горло и, и женить на себе, но вам это не нравится ощущать. Я, говорю, я мужчина. Да. Не надо говорить, я мужчина, вы женщина. Я была женой начальников. Тоже как по каким признакам я вот, вот то, что вы мне описали, я не увидела там ничего такого женского. Начальники, может, даже не в курсе были, что вы были их женой.